Добрый вечер, уважаемые друзья, сегодня у нас вторая встреча с Романом Седых, и он обещал нам, что сегодня будет именно встреча посвящена конкретной практике именно развития эмоционального интеллекта, правильно я вам сказал, Роман? Да? Все верно. Верно? Да. Прошу вас. Здравствуйте, и я напомню, что, да, меня зовут Сидых Роман, я бизнес-тренер, я тренер НЛП, я специалист Образ, в области эриксоновского гипноза и занимаюсь изучением того, как работает наш разум, наш подсознание. Вот. И, ну, прежде чем мы двинемся сегодня в практическую часть, я вот хочу задать вам вопрос и вам, Николай, mm -hmm. скажите, пожалуйста, а вот а, вам же наверняка звонят всякие продавцы по телефону, сейчас это очень распространено. Да, как бы, причем, ну, как бы... Каждый день через день это вот постоянно. а ты либо несколько раз в день. Ну, бывает и так да. да. Мне уже не звонит. И вот теперь э, такой вопрос скажите а как быстро вы понимаете, что это продавец вот, в процессе разговора? Ну, максимум, я думаю, сегодня есть, э, вот, уже четко ясно, что это как бы не человек, который явно что-то хочет от меня. Да, чаще всего мы это называем в паре человек. Ну, в принципе, да. Я научился уже гораздо быстрее, там 2-3 секунды. и Я в принципе понимаю, что до мной продавец, причем ну, непрофессиональный продавец. Скажите, интересно было бы вам узнать механизм, как же вы все-таки так быстро научились определять? Ну, я само выскаживаю. в общем-то, вот. ну, чувство да, такое да. чувство. Да. Давайте мы поговорим об этих вот механизмах, как, как же все-таки мы так быстро обучаемся определять в процессе беседы, что-то не так. Ну, в принципе, да. я так понимаю, что это, в общем-то, с любым человеком, с да? В любой сфере мы просто, я, ну, как бы, тему продаж я взял, mm. почему? Ну, потому что сейчас вот это с... ну, очень да, да, да, насыщенно, да, да, да. да? И каждый наверняка да. сталкивался с этим базой, да. телефонной, они, по-моему, продаются и перепродаются, и кто-то так не звонит, Ну, тело и разум – это часть единой системы. И в продолжении этой мысли, ну, есть такое понятие, как Вербальное и невербальное общение. Ну, то есть, вербальное, так понимаю, это словесное? Да, вербальное это то, что мы, собственно говоря, словами передаем. Mm. Та, та часть информации, которую мы передаем словами. Mm. И невербальная часть, это вот все остальное. Это тембр, mm. скорость голоса, mm. ну, да. интонация. Жесты, микрожесты, жесты, да. микро мимика, выражение да, mm. тела, цвет кожи. Выражение лица. да. Совершенно верно. Да. И, э, собственно говоря, в разных источниках по-разному, но от половины до 85 процентов информации в процессе общения передается именно невербальным способом. То есть, как бы я воспринимаю все, что человек жест, это мимика, темпы голоса, это э, в большей степени влияет на меня, ну, скажем, да, 85 процентов, да? это больше как бы влияет на меня, чем даже сама информация, которую я слышу, получается? Да, это именно так. То есть, ну, Если на простой человеческий язык перевести, то зачастую Гораздо важнее не что вы говорите, а как вы говорите. Mm -hmm. Вот про что. И именно что касаемо продавцов, то есть, ну вот раскрою. Ну, плохие, ну, да, нет, да, почему да, же да. вы так быстро плохих продавцов имеет? Хороших продавцов вы так быстро не, не поймете. Итак, плохие продавцы. Они чаще всего читают скрипт. Там есть какой-то скрипт, там. То текстовка образец. Да да, да, да, да, да. Ну, то есть там вот так ответил, значит, сюда идем, так ответил, значит, сюда идем. То есть, и в голове у этого человека, скорее всего, чаще всего, я не знаю, ну, кого-то, наверное, сейчас уже обучают таким методиками, кого-то, наверное, еще нет. Но чаще всего в голове у человека просто нет образа того, с кем он общается. То есть, по сути, он просто читает бумажку. Ну, как бы это он позвонил по телефону, для него это просто телефон. Да, просто, просто телефон, может быть, даже там он в каких-то своих мыслях витает, там, ну, в лучшем случае, вот Ну, да. У него там на экране там вариантов ответа, он тыркает mm -hmm. просто и переходит в следующий вариант ответа. И поэтому он не вкладывает туда вот эту эмоцию, настоящую, свое, свое отношение к этому всему. И мы на уровне э, подсознания, mm -hmm. потому что именно вот эти невербальные все сигналы считывает именно наше подсознание. Mm -hmm. Автоматически. Подсознание. Автоматически, да. Подсознание все это считывает и понимает, что что-то не то. Mm -hmm. И дает нам уже внутреннее... Ну, протест какой-то определенный. Ну это не всегда протест, то есть и, там и, уже иногда бывает, когда все хорошо там наоборот, мы соглашаемся, Все ну, внутренне, да. да? да? Какую-то реакцию, да. То есть это может быть либо наше состояние какое-то, причем состояние там подозрения, да, опять ты, опять вы там добрались. Ну то есть подсознание дает там нам какой-то очень быстрый ответ, да, это там, да, это либо продавец, либо что-то еще, да, что вызывает да, ну, да, подозрение. В противовес этому я бы хотел вам рассказать про продажи, которые на самом деле продажи мы не воспринимаем, но это самые лучшие продажи. Опять же, Николай, вопрос к вам и к вам, дорогие зрители. Наверняка у вас было такое, что вам а, какой-то знакомый или близкий или родственник рекомендовали там, ну, не знаю, какой-то фильм или какой-то продукт, который им действительно по-настоящему понравился. Конечно, да, вот. да, значит, конечно. И вы пользовались этим? С в принципе, да. ну, как бы, э, воспользов... Не знаю, по-разному, конечно, было потом мое вот впечатление от, от того, что я воспользовался, но, в принципе, как бы, я так вспоминая, то есть разница огромная, то, скажем, mm -hmm. все мне звонят и я сразу же чувствую, что ну, как бы это не очень для меня комфортно mm -hmm. и Хорошо, или же когда да вот человек мне действительно что-то вот рассказал, там, ну, не знаю, фильм, вот, действительно вот он рассказывает его, вот он вот это все вот, как это, с эмоциями, вот все и тогда, конечно, да, я думаю, да, надо сходить. Да. Вот по сути это и есть настоящая продажа, ну, то есть вам продали идею, ну, идею да. того, что нужно сходить на этот фильм, идею того, что нужно воспользоваться этим э, продуктом ну, чем или да, чем-то. Да. Да. Именно от того, что человек вкладывал туда свою эмоцию, вкладывал свои переживания, того, что насколько сильно ему понравилось, насколько ему было классно от того, что он сам посмотрел это. Ну, да. Он и транслировал это не просто на бла-бла-бла, mm -hmm. а на всех уровнях. То есть, и бессознательно тоже понимала, что да, это, если это важно для него, значит, быть может, это важно и для Но него. Ну, и там, скорее всего, вот эмоции, как бы они были у этого человека, который мне что-то рассказывал, они были для искренние то есть они были искренние и эти вот я и, и скажем, я чувствовал, чувствовал что эти эмоции они действительно правдивые искренние да. Да, да да и это вот все ну говорю еще раз это бессознательное оно внутренний сигнал какой-то посылает что да это правда то есть когда ну вот смотрите когда у нас вербальная информация соответствует нашей невербальной информации. Ну, как бы словесная информация, то, что мы говорим, да, есть, и все эти вот жесты, эмоции, тембры, голоса, невербальные, так называемые. Да, да, ну, то есть по-хорошему, то есть когда мы верим в то, во что мы говорим, по-настоящему верим, то тогда наше бессознательное воспринимает это как правду некую, да, некое вот то, что действительно это именно так, и посылают сигналы, что, ну, доверие. Ну, подсознательно доверяю. То, то есть как бы, вот именно это вот э, сочетание именно и словесной информации и всех этих эмоциональных вещей которые собеседник у -у -у. мне говорит она вызывает у меня именно э, ощущение того что это действительно правда что это истина и что так сказать я от этого получу на что-то хорошее да? И я думаю, как бы принимаю решение, что это действительно, этим надо воспользоваться. Да, да, да. Ну как вариант, да, да. Не, ну, не да. факт, что прямо именно сейчас, но, да, но да, да. если... доверие это вызывает в любом случае в разы больше. Доверие, да. при... доверие значительно больше да. получается, да. Ну, как бы намного, намного больше. И вот. Ну, скажем так, это не то, ну продажи просто взяли, чтобы ну, вот, примерно вести, да? Ну, да? То есть, а это же везде, и да, в близких отношениях, ну, да. и да, в взаимоотношениях ну, родителей ребенок. Ну, в том числе, и вообще в отношениях между людьми во, в любых отношениях то, в котором, всегда присутствует вот, вот, элемент именно эмоциональности. однозначно кроме того, что мы что-то говорим, это ну, информация мы говорим, ну что-то да. мы говорим, и всегда присутствует получается там, огромное количество эмоциональных различных нюансов, которые мы опять-таки для человека выплескиваем. Да, да, да. Вот, ну, по сути, я вам сейчас рассказал, как бы, но как же все-таки, управляя своим состоянием, можно влиять на другого человека. Из, ну, извините, извините. Вот для, как бы, для меня очень важно. То есть э, я не просто, скажем, э, ну, как бы говорю там человеку что-то, э, хорошее говорю и искренне говорю, но я еще так сказать, могу и как бы научиться управлять этим состоянием. Конечно, да? да, конечно, можно научиться этим управлять. Кстати, э, сейчас вспомнил, я где-то слышал, что на самом деле у разведчиков, которых отправляют куда-то туда, ну или, по крайней мере, раньше так было, э, их легенду чтобы они, ну, правдиво могли про нее рассказывать, они ее проживают. Ну, то есть, их там, если у него, по легенде, он, там жена живет в двухкомнатной квартире ну, там да, да, да. в Бирюллево, то его селят с какой-то там условной женой в Бирюллево в двухкомнатной квартире. Реально создают эту всю эту обстановку. Все правильно, чтобы бессознательное полностью пропиталось вот этим. Чтобы в случае чего он мог свою историю. Чтобы он сказал, что запах на кухне вот такой, да? Да. Ну, потому что это действительно будет в его опыте. Потому что мы не сможем рассказать того что не пережили как бы получилось. Нет, рассказать мы сможем, просто поверить ли другому, как бы не будет вот этого вот воздействия полноценного. Не будет второй части подкрепления невербального, не будет его. То есть, как мы можем информацию какую-то там рассказывать, что было, но вот именно эмоции, они будут отсутствовать именно. Ну, сказать так. не извращены будут как-то. Совершенно верно. Ну здесь мы можем как бы сознательно готовиться к каким-то ответам но вопрос влево вправо и бум. Ну да, да, да. Так сказать, ты не, не прожил это, и ты уже говоришь как-то без чувств, скажем да. так. Да. Без чувств, соответственно, это не Но тогда получается вот все эти обстоятельства нашей жизни, ну как бы общение с любым вариантом. Или это в семье между супругами, или это с детьми, или это, скажем, на работе где-то. То есть э, я в любом случае. Для того чтобы получить максимум ну, скажем, эффекта э, и создать именно создать, то есть могу ли я создать создать нужное состояние да, внутри себя и создать такие нет создать такие отношения вот именно, У -у -у. которые бы они были ну, для меня э, действительно хорошими, успешными, скажем, на работе, У -у -у. ну и э, эффективными вот, вот, У -у -у. вот конечно вот можно, конечно можно создать и если вот разбирать так действительно успешных людей, они именно это и делают. Mm -hmm. Именно. Ну Есть еще один такой принцип, что на самом деле система управляет и самый сильный элемент, самый гибкий элемент. Mm -hmm. Самый гибкий. Самый да. гибкий элемент. Потому что у сильного есть только его сила и mm -hmm. все. А гибкий он может подстроить, как бы подстроиться под какие-то ситуации и таким образом именно руководить этой ситуацией. Управлять управлять управлять, управлять, управлять. Да, управлять. управлять. собой. Через управление собой управляешь другими mm, людьми. Ясно. И ну, все так... настолько гибко, настолько. Так получается, все-таки есть э, реальные методики. Есть реальные методики. Ну мы давай, бли мы. ближе давай, до давай. практики. Хорошо, да. Итак, собственно говоря, сегодня практическая часть, да, и давайте мы к ней перейдем. Говорим сегодня о такой технике, она называется «Шесть шагов к свободе». А, ну, чаще всего ее, ну, как бы, интересно, наверное, в самом начале будет использовать в ситуациях, когда происходит некий эмоциональный взрыв на нас внутри. В прошлой передаче мы про это говорили, наверняка в жизни каждого из вас, ну, конечно, вашей, наверняка, в моей точно да. бывало, да, особенно в близких отношениях, когда… Ну, и что? на работе тоже. И на работе, да, серьезно, да. Без разницы. Хоть, в, умов, да, хоть в маршрутке. Да, да. Чарты да, и в жизни. Да. Что-то что происходит, что-то такое вам говорит другой человек, что внутри вас вызывает вот этот вот какой-то пожар, который перестает потом во взрыв. Но, но, да. и конфликт. Конфликт, в результате которого вы становитесь как бы немного не собой. Вы по прошествии там этого размышляете, это вообще я был это. Кто это управлял моим телом, тот самый момент? Да, да, что, что я говорил, это я не мог этого сказать? Да, да, да. Очень хочется там вернуться назад, остановить время, чтобы что-то как-то по-другому поступить. Но интересно было бы в моменте прямо научиться, управлять собой. Пожар не да, Это и если самый-самый такой важный момент взаимоотношениях людей. Техника 6 шагов свободы, свободе, она именно про это. Mm. И, ну, там, само название, да, mm. говорящие, mm. mm. mm. само за себя, mm. то есть это mm. дает вам свободу выбора действий. Mm. свободу выбора ваших То систем. есть я могу выбрать действие, которое, скажем, ну, для меня наиболее правильно, для меня и для того, чтобы разрешить какую-то ситуацию. Да. Итак, ну, давайте, наверное, к самой уже технике перейдем. Mm. Итак, первый шаг. Отследи ключ я подразумеваю здесь под словом ключ угу. это что-то что говорит и делает другой человек с которым вы общаетесь угу. что внутри вас вызывает вот это вот запускает ну, весь механизм ну, ну, да, да. такой некий ключ да он заводит вас как, ну, как, -то как -то машину машине незримый да? какой-то какой да. ключ да. Да. Он... и сейчас давайте ну мы разберем что это может быть ну это может быть все что угодно донация какой-то жест, какое-то выражение лица, не знаю, какое-то движение в вашу сторону, что-то, что, что вот прям как ключик вас заводит. И чтобы понять, как же эти ключи внутри нас формируются, потому что это только наши ключи, они у каждого свои. Нет такого одинакового ключа, который будет заводить. Двух людей одинаково. То есть, то есть как бы поэтому и люди разные. Ну, возьмем, сейчас вот говорю, выдуманная история, совершенно полностью ничего общего с реальностью не имеющие а Выдуманный, да, давайте возьмем, выдуманный мальчик, угу. выдуманный город, выдуманный а... неблагополучный район этого города. Вот в этом неблагополучном районе живет наш мальчик. Он ходит в школу, и со школы идет домой, ему навстречу на встречу идут хулиганы. Угу. На встречу выходит лидер этих хулиганов. Там, ну, начинает там как с ним разговор, потом mm -hmm. этот разговор переходит в крик, он а, ну, какую-то гримасу встроит, mm -hmm. после чего бьет этого мальчика, ну и что-то там, не знаю, и mm -hmm. mm -hmm. отнимает и mm -hmm. по сути все, все а, Так происходит, ну, пусть там не так часто, ну периодично, mm -hmm. ну раз в месяц примерно это происходит. Mm -hmm. В какой-то момент мальчик решает повести себя по-другому. Он уже понимает, что когда перед ним выходит человек, начинает громко на него кричать, uh -huh. э, там определенное выражение лица у него, uh -huh. то сейчас будет неприятность для него. Uh -huh. Причем он это, вот, чтобы, вы, чтобы вы поняли, да? он это несознательно понимает. Это в бессознательное уже, ну как бы оно Как там, бы это опыт пункта, не да. Опыт, опыт, да, опыт. Yeah. Э, в следующий раз, когда та же самая ситуация происходит, выходит там лидер, начинает там, Особое выражение лица, крик с определенной интонацией. Мальчик бьет первым и убегает. Mm -hmm. И у него удалось спастись. Супер. Mm -hmm. У него уже там галочка такая, в То есть это, а, это да. тоже откладывается у него как Конечно. опыт. Конечно, это опыт. То есть mm -hmm. тогда набор факторов, да, набор факторов. Выражение лица, громкий тон и определенный тембр. Ну, может быть, там что-то еще. Ну да, да, да. Бей первым и mm -hmm. спасешься. Ну, да, Еще да. так несколько раз подкрепилось в опыте. Mm -hmm. И там записалось. Все, когда вот это происходит, бей первым. Mm -hmm. Положим, наш вырос, уехал в более благополучный mm -hmm. район города mm -hmm. или вообще в другой город. Mm -hmm. Устроился на работу молодым специалистом. Ну и как у любого, наверное, этого специалиста бывают ошибки. Его вызывает не такой эмоционально подготовленный пост, как мог бы быть. И начинает ему с теми же выражениями лица, такой же примерно громкостью, тембром голоса, интонацией, рассказывает, что он не прав. Первая бессознательная реакция – бей первую. Но не факт, что он там, я, я говорю, не, не бить, конечно, там, физически, да, но реакция – защищайся. Конечно же, включится. Это может быть. Как бы автоматически да, крик в ответ, там, что-то еще. Ну, ну да. потому что он может даже уже и не помнить сознательно те ситуации, когда он да, был, да, вообще. Да, он как бы это выскакивает сразу. Да, да. И он там кричит в ответ, там, что-то еще. Ну там какая-то реакция, которая ну, да. не подходит, неуместна в этой ситуации. Я вредна, в принципе. В принципе. Конечно же. Ну, во-первых, это его жизнь, там да, зарплата, да, там. Ну, да, горе, будущее. Будущее ему зависит от этого человека, а он, ну, как бы наверняка, это а, ему на пользу. То не есть он, он как бы создал конфликт. Да, создал конфликт. Ну, создал его как бы... Оп, человек. Ну, там это... Ну, может быть, даже начальник прав, скажем так. Может быть, он прав. Вопрос а, в том, что ну, он, он не прокачан у него эмоциональный интеллект настолько, да. что он как бы... А, другому ну, образом... Наш людей. молодой человек, он подал себе, ну, так неадекватно. На план. автомате. Да. да. да. Ну, по сути, для всех окружающих он повел себя неадекватно. Ну да. А, как какая-то. Да, да. да. Поэтому, ну... Вот теперь вы понимаете, что, что как, как эти ключики настраиваются. Очень часто эти ситуации действительно случаются. Вот я вспоминаю свою жизнь, скажем, в 30 лет, в 35, когда это, действительно такие вот ситуации происходили, и они реально вот я вспоминаю сейчас. Они реально влияли на мою жизнь, на мою карьеру и коверкали, в общем-то, вот, в большой степени семейные отношения в том числе. Вот, это факт, несомненно. Я уверен, что у огромного количества ну, опять людей это происходит постоянно. Конечно. Это как бы получается зависимость такая определенная от тех ну, штампов, стереотипов, которые да. уже живут внутри. Да? Все, да, все мы родом из детства, это такая широко известная ну, фраза, да. и вот большинство таких реакций нам еще оттуда ну, да. Они как бы живут, даже живут в нас, получается. Конечно, они живут, но ну, а куда да. же? Никуда и потом, не когда нет, аналогичная какая-то ситуация возникла, ну, в более зрелом да. возрасте, то есть просто человек выплескивает, да. выскакивает реакция, да. и как бы все. Да, ну что касаемо вообще, вот кажется, как я могу что-то помнить, что у меня там было 2-3 года. Сознательно нет. Сознание – это краткосрочная память, все остальное хранится в нашем бессознательном. Наш, все равно хранится. Конечно, хранится. Ну, ребят, если я вот вас сейчас попрошу, вспомните свой, свою первую любовь, и наверняка вы вспомните, Ну конечно. хотя бы там какой-то образ, что-то еще, да, и может быть даже чувства, переживания такое. все эти какие-то определенные остались все равно. Хотя казалось бы, ну как вы можете это помнить? Где, но где-то это хранится внутри вас. Вот да, да. И так хранится очень многое. А если так разбираться, то, скорее всего, все хранится. Просто как, от степени Как опыт, да. Да. да. как опыт. Да. Весь наш жизненный опыт, он хранится в нашей да, нервной системе. Вот. Итак, давайте, да. Ключики. Поняли, да, что такое ключики, как они настраиваются и как они запускают угу. в нас эту реакцию. А запускают они реакцию прямо даже на физическом уровне. Mm. То есть начинает физически сердце биться чаще давление пошло последний. давление ну, тогда да. может быть даже температура тела ну, да. как-то не покраснение знаю покраснение лица да лица, да, лица, да, да. Анонитек, да потому что кровь быстрее ну да, да, да. какие-то вот. гормоны начинают образовываться ну, да, да. и вот от момента когда ключик к нам пролетел на физическом уровне эту физическую реакцию надо бы остановить mm -hmm. то есть как бы я все равно должен ее э, осознать эту реакцию конечно это, это упражнение очень очень скажем так, про осознанность, про то, что этому нужно обучаться. Так как же остановить физическую реакцию? Самый простой способ через дыхание. Второй шаг – это дыши. несколько таких глубоких вдохов выдох Знаете, я несколько раз, когда рассказывал эту технику своим ученикам, они говорили, "Ну это как-то странновато будет выглядеть в процессе разговора. Я говорю, а вам не странновато будет потом, после ну, того, да. когда все вот это случилось, ну, да, да. Э, смотреть на себя и думать, это вообще я был, и ну, переб... да. пытаться а, переделать. Да, и последствия какие-то, да. вот, э, да, катастрофичные бывают. Конечно. Лучше, наверное, там 5-6 секунд, 5-6 этих вдохов сделать, и выглядеть в это время немножко странновато, быть может, хотя я очень сильно сомневаюсь, что это Реакция останавливается, и следующим, данным. А, кстати, между на самом деле, между тем, как прилетел ключ и тем, как все процессы физически у нас уже запустились, mm -hmm. не так уж и много времени у нас, ну, где-то там 3-5 секунд. Ну да, да, очень быстро как бы это все yeah. бамс, и сразу ощущаешь или там сердцебиение или, скажем очень напряжение такое, yeah. да. Но это не значит, что если вы себя где-то поймали в середине, допустим, уже того вот этого конфликта, что это поздно mm -hmm. делать. Нет. В любом случае вы изменив свое физическое состояние с помощью дыхания, можете повлиять на дальнейший ход дискуссии, на дальнейший там, конфликт, как-то вырубить ну, его да, куда, да, куда, да. куда вам ну, больше, больше ну, подходит. Куда выгода, куда для да, да. применять. Следующим шагом, следующий шаг этой техники, задай вопрос. Третий. Да, третий. третий. Так, первый давайте. Да, отследи ключ. Второй. Угу. Дыхание, угу. дыши. Третий шаг это... Задай себе вопрос и получи на него ответ. Какой же вопрос задать себе? А какое состояние вот прямо сейчас, в этой ситуации, мне больше всего подойдет? Это может быть, ну не знаю, ответ там, вот она обычно откуда-то изнутри приходит, но ну, чаще всего это вот, из моего mm -hmm. опыта, это какое-то некое спокойствие, это уверенность, mm -hmm. может быть даже юмор. Да, ну да, то есть, смотрите, да, получается, вот есть какая-то ситуация, и в зависимости от ситуации я должен себе задать вопрос, а как я должен на нее ответить, да, какой наиболее правильный вариант ответа, то есть, если, например, там на меня с ножом бросаются, да. то как бы здесь юмор <как> не подойдет. Вовсе нет, да. А, <как> если, <Что бы> <как> а, а если, скажем, там на меня начальник, ну, справедливо, так сказать, вот угу. там, ну, кричит, скажем, то здесь, может быть, и юмор подойдет. В mm -hmm. даже может быть. Mm -hmm. Понятно. А уже, да. что? Yes. что касаемо, допустим, ну, чаще всего, чаще всего мы хотим заменить наши негативные реакции на какие-то позитивные состояния. Mm -hmm. то есть mm -hmm. Негативные состояния на позитивные. Но в нашей жизни так устроено, что все, что в ней есть, это все нам для чего нужно. В общем, также негативные эмоции, они нам то же самое нужны. Mm -hmm. И то, как вы правильно сказали, оказавшись в ситуации реальной опасности для своей жизни, ну, наверное, быть может даже вот этот юмор и какое-то спокойствие не так сильно помогут, как какой-то гнев и ярость, да, да. которые вы будете там транслировать там, тем же людям, которые да, опасны ну, зацепят, для, вашей, да, да, себя. для вашей жизни, которые будут э, посягать или на да. здоровье. Ну, да, и да. вот им-то, наверное, наоборот, нужно послать сигналы, что, блин, тронешь меня, я тебе ну, не знаю, да, там, ну, горло да, открыт, да, открыт, да, ну, То есть я должен выбрать именно ту ситуацию, которая наиболее правильно отвечает Все, да, сложившейся да. вот этот да, момент проблем. Да. Да. Кстати, здесь вот история, тоже один из моих учеников рассказывал, как это работает, он рассказывал, что он переходил с товарищем через пешеходный переход, ну, нерегулированно, и его буквально чуть не сбил там какая-то машина, ну, и он там автоматически там, что-то по там бахнет, ну, стресс, ну, и там, говорит, вылазит, он, говорит, он такого небольшого роста, и вылазит, говорит, такой амбал, говорит, в полтора раза выше меня, ну, и типа, ты что там делаешь, будет. И вот он говорит, у меня включилось состояние полной готовности драться. Я просто был, ну вот, вот прям вот я сейчас. Да, да. готов, говорит, да. Космилечь. Да. да. И говорит, следующее, что произошло, там две секунды на меня смотрел, там что-то менялись выражения лица, и он просто потом сел, прыгнул в машину, которую ну, уехал. То есть он, он увидел, да. увидел, так сказать, тоже трансляцию. Да, и да. и, да. и правильное решение принял, да? Все верно, да. да. Итак. Задаем себе вопрос, какое мне состояние нужно. Получаем на него ответ. Угу. Нужно, например, состояние спокойствия. Отлично. Следующим шагом, четвертым, мы входим в это состояние спокойствия. А как же лучше всего в него войти? Если вы говорите про какие-то состояния, то значит, в вашей жизни вы в этих состояниях уже бывали. Но вы не будете просто говорить, что ну, ведь, не было еще. Если опыта такого нет в жизни то как бы невозможно это пережить. Поэтому проще всего вспомнить ту ситуацию, в которой вы были, ну, про спокойствие говорим максимально спокойны. Вот максимально. И не просто ее вспомнить, а буквально погрузиться в, вот, в тот момент, когда вы были спокойны. То есть, по сути, прям вот пережить это спокойствие заново, оказавшись у себя в голове. Там, внутри этой ситуации. И мы помним, да, что тело и разум – это часть единой системы. Поэтому, создавая в своем разуме ситуацию, в которой вы спокойны, будет автоматически тело реагировать, то есть успокаиваться даже на физическом уровне. На физическом уровне это вся буря она будет в исчерпана. Все правильно. И как только вы вошли в это состояние, следующим шагом, для того, чтобы вы спокойно могли пользоваться вот полученным состоянием дальше, дайте название какое-то этому состоянию. Ну, там, не знаю... Что-то, что больше всего вам подходит. Это не всегда будет просто, просто спокойствие, потому что спокойствие тоже разное бывает. Ага. Ну, не знаю, вы можете дать какое-то название, соотносящееся к той ситуации, в которой вы только что. Кабинет, кабинетное спокойствие, например. Например, да. Ну, я давайте вот свой опыт расскажу, uh -huh. да, вот про спокойствие. Это тоже uh -huh. такой интересный опыт, мне очень нравится про него рассказывать. Мы ежегодно ездим на байдарках плавать, по битюгуму. И у меня вот все, что связано с спокойствием, я всегда погружаюсь в одну ситуацию. Мы плывем по реке, идет дождь, это раннее утро, встали, там, собрали по лапке, лес, большая дымка такая. От водой, да? Парит. От реки парит, Шум дождя, он причем не сильный, такой просто. И мы веслы так положили, чтобы вообще другие не слышали. Полное умиротворение, спокойствие. Полное. И поэтому всякий раз когда мне нужно спокойствие, у меня слово байдарка. И я, я оказываюсь вот в своей голове, я физически прям вот ощущаю, как я в этой байдарке, вижу этот лес. вижу эту испарину, и слышу этот шум дошли. Да, и у меня автоматически <св union> тело переходит в режим спокойствия. Не знаю, даже это да, Интересно. По сути, ну, это я вам просто продемонстрировал, что вы можете как-то по-своему называть все вот эти состояния, которые вам нужны. После того, как вы вошли в состояние и дали ему название, возвращаемся в настоящее, то есть как бы, вернись как бы, в ту ситуацию. То есть я как бы уже это состояние <coughs> приобрел, которое я хочу, угу. и я возвращаюсь в ситуацию, в которой я сейчас присутствую. Да. да. Итак, давайте еще раз пройдемся. Отследи ключ, дыши, задай вопрос, получай ответ. Войди в состояние, Дай название этому состоянию и вернись в настоящее. Я уверен, что много вопросов сейчас и у вас, и у вас, да, и у кого-то. И я, Ну, да, ну да. как бы чаще, ну, вот, которые чаще всего задают, давайте я сразу на них отвечу. Выглядит все так, как будто это нужно, вот, ну, как бы мы про это сколько там, минут пять-десять, ну, говорим, да, да. да даже, как это, да, как, да, это да. как же это все реализовать да, в процессе да, да, беседа? Да, да. А, ну давайте вот по-хорошему, те наши неотслеживаемые да. реакции. Точно по такой же структуре еду. Только без двух шагов, без второго, и без третьего. Mm -hmm. То есть к нам прилетает какой-то ключик, и мы сразу падаем в какое-то состояние из, из детства или может быть. Ну, мы его выхватываем да. и начинаем его выполнять. Да, и это происходит в течение двух-трех секунд. Mm -hmm. а, почему так происходит? Потому что ну, наш мозг, он вообще он, это уникальное вообще что-то, там неимоверные ресурсы. И мы просто обучились так реагировать. Для того, чтобы научиться реагировать по-другому, по, вот, выбирать самостоятельно, вот, вот, для того, чтобы быть свободным, шесть шагов к свободе. Для того, чтобы быть свободным. Это тоже нужно мозг тренировать. То есть учиться надо. Да? Учиться, да. У -у -у. То есть это упражнение поначалу, наверное, использовать именно в моменте коммуникации, но будет непросто. Ну, да. Его нужно использовать для того, чтобы вы набрали некий банк таких состояний. И опыт. Некий, некий набор состояний, которые вы потом, mm -hmm. э, может, в которые вы потом можете очень быстро погружаться mm -hmm. в процессе, как только отследили, что что-то происходит. Ну, да, да, если да. у меня в жизни какая-то ситуация довольно часто возникает, скажем так, я уже знаю, что она ну, бывает в моей жизни, то есть я могу уже конкретно над этой ситуацией по этим шести шагам работать, станироваться. Да, да? да. То есть как это как это делать нужно? А, ну По-хорошему в день. 10-15 минут на то, чтобы из разного состояния перемещаться с помощью этой структуры. Выбирайте 10-15 минут. И, например, и так, спокойствие. Вы по этой структуре окружаете спокойствие. Далее, там, ну, допустим, не знаю, волнение. Потому что оно тоже иногда Ну да, конечно. И очень важно отследить, а каково это волнение у нас ощущается. Вы по этой же структуре перешли в волнение. Из волнения в уверенность и так далее и тому подобное. И каждый раз вы даете название тому состоянию, в которое вы перемещаетесь mm -hmm. то есть в итоге у вас ну, то итог... заготовленное, уже... заготовленное состояние да. mm -hmm. тот человек, у которого я учился это Фрэнк Пьюсельк, один из создателей НЛП а, он говорит, что для того, чтобы полностью перестроить все свои реакции, mm -hmm. необходимо этим упражнением заниматься 90 дней mm -hmm. то есть 90 дней, встраивая себе привычку mm -hmm. по своему mm -hmm. желанию входить в какие-то состояния вы полностью становитесь свободными выбирать mm -hmm. состояние на любой ключик, который к вам Ну да, как бы вы уже на работу, ну, но я уже наработал эти состояния. Yeah. И, скажем, когда возникает какая-то ситуация, я уже просто беру э, то, что я наработал, и использую. Да. Yeah. Отлично. Yeah. Ну, yeah. Ну, как бы, это, это очень очень, как бы интересно. Но в то же время э, да, это требует времени, но это yeah. не так, в общем-то, как бы э, ну, тяжело. Хотя я думаю, что и не просто, это однозначно, ну, раздумывая над этим, это не просто, все равно скорее всего то, что вы людей обучаете, это просто более эффективно происходит, Конечно. за счет того, что вы это уже умеете, вы у людей учите, ну и, и скажем более быстро это происходит скорее всего. Все правильно, более быстро, но здесь самый главный момент, что когда ты в группе это делаешь mm -hmm. с наставником, <связывающие> то по сути у тебя ну, если падает мотивация то у тебя есть кому поддержать ну, да, да. а когда ты самостоятельно там ну там денек пропустил два пропустил uh -huh. на третий уже и не надо он мозг наш uh -huh. такой он... uh -huh. Он все пытается у нас экономить, он ну, да. все уходит в режим экономики. Ну, да. То есть максимально экономить ресурсы. Да. Да. Поэтому если ну, как бы, нет сильной жгучей мотивации, mm -hmm. прямо, ну, которая да. еще ну, и постоянно ну, поддерживается. Да. Будет... Тогда не получается скажем, 90 да. дней, дисциплины нет. Дисциплины. Да, да, да. Ну и плюс наверняка же будет э, масса моментов, когда вы начнете это применять. И где-то по... что-то будет не получаться, да, нужно задать сказать, вопрос, ну, да, да, да. как, что, а да. А где, где я ошибаюсь, вот как бы, конечно, здесь нужен да. все равно, ну, скажем, наставник, так называемый да? наставник, который да. объяснит это, несомненно, просто более быстро, более эффективно. Поэтому, уважаемые друзья, да, я, я вот примеряю на себя, опять-таки, возвращаясь, ну, пусть мне там, может, опыт жизненный, скажем так, он накопился определенный, там, в этом году 60 лет, но вспоминая, скажем, там себя в 30 лет, особенно вот этот вот 30 лет, 40 даже, все равно эти вот ситуации, вспоминая их, они действительно очень часто происходили. Что самое плохое, эти ситуации, они действительно мною как бы были неправильно пережитые и потом это вот скажем неправильное мое поведение оно приводило ну, даже к катастрофическим каким-то про... проблемам, которые мощно влияли от именно негативно на мою жизнь, на мою карьеру. И это действительно супер важно, Роман. Вот большое спасибо, что в общем-то вы в такой простой довольно форме все объяснили, хотя, конечно, это требует усилий, системы, дисциплины. Поэтому, уважаемые друзья. Это как бы мое понимание, несомненно, я уверен, что это для каждого очень важно научиться не просто вот реагировать да, на какую-то ситуацию, Роман, а осознанно, скажем так, осознанно именно создавать свою реакцию, наиболее эффективную, наиболее правильную для меня, ну и, в принципе, максимально сказать, комфортную для окружающих людей. Верно. Друзья, я хотел бы вам сказать, что... Многие считают, что жизнь приключается с ними. Она сама происходит. Ну, как будто жизнь со мной происходит. А когда вы такую позицию занимаете, она очень близка с позицией жертвы. То есть кто-то что-то против вас, весь мир против вас. Ну, и да, так да. и не так. И все не получается, но, все рушится, как бы. Но на самом деле жизнь живете вы, вы ее создаете и создавайте ее такой, какой вы хотите. Ну, жить вот, вот полной, яркой, не знаю, там, эмоциональной, с разным спектром эмоций, конечно, это наша жизнь. Ну, да, ну такой, какой хочу я, да. скажем, да. И, да. И, и и это... вы... И вы вольны это делать. Ну да, это очень важный момент, то есть я могу именно создавать свою жизнь и комфортно, и там радостно и успешно для себя, и для окружающих, конечно, потому что успех, комфорт, он не бывает в одиночестве все конечно, равно. Да огромное, да, огромное спасибо, Роман, очень приятно и очень как бы, ценная такая э, методика, и наше, м, уверен, общение, оно продолжится. И вы еще как бы, придете, я уверен, что многие м, зададут вопросы, Уважаемые друзья, обращайтесь, я уверен, что Роман с удовольствием ответит на конкретные вопросы, да. или же э, присылайте какие-то вопросы, которые могут быть источниками для следующей встречи. Кстати, да, очень интересная вот, честно, Николай, идея предлагает. Если вам интересно что-то, чтобы я раскрыл из того, о чем я говорил, или может быть раскрыл что-то, о чем я говорил, ну, да. пожалуйста, присылайте свои вопросы, мне, вот, буду рад на них ответить. Меня, кстати, ну, даже если этого не будет, этих вопросов, у меня все равно масса, о чем еще можно поговорить, так что если будут меня приглашать, я с удовольствием поделюсь Обязательно. Спасибо, Роман, приятно, очень полезная и такая важная информация, и я уверен, что мы обязательно еще пригласим Романа. До новых встреч, уважаемые друзья, спасибо, Роман, до встречи. Всего доброго.